Здравствуйте дорогие друзья, я Ольга Павличенко, партнер международной корпорации ФОХОУ. Я благодарю вас за подписку. В предыдущих видео я рассказывала вам о системе самовосстановления организма. Десять лет назад в Китае был осуществлен уникальный государственный проект производства жидких концентрированных препаратов и содержимого клеток высших грибов. Сегодня я начинаю серию видео видеоподкастов в которых буду рассказывать в отдельности о каждом продукте, входящем именно в эту систему самовосстановления организма. Представляю вашему вниманию витаминно-минеральный комплекс с преобладанием кальция, хайцаугай. Это жидкий кальций, ионный, в мягкой капсулке, в масляном растворе, Здесь целый ряд витаминов, минералов, микро-макроэлементов, аминокислот. Все, что нужно для питания нашей клеточки каждый день. Корпорация ФОХОУ, единственная корпорация, которая произвела вот такой вот жидкий, ионный, водорастворимый органический кальций. Этот кальций добыт из водорослей. Недостаток кальция приводит к 160 заболеваниям. Выглядит кальций таким образом. В мягкой капсулке в масляном растворе. Вот такие капсулки. Значит, его называют мягкие капсулы твердые кости. Хайцаугай – едва ли не единственный поставщик кальция растительного, натурального происхождения. Он быстро питает организм, насыщая его кальцием, является сильнейшим восстанавливающим средством при переломах костей, быстро и надежно способствует насыщению костных тканей кальцием и укреплению костей. Жидкий кальций фухоу в растворе намного эффективнее аналогичных препаратов я имею в виду в аптечных и в виде сухого порошка или таблеток, так как усвоение происходит в десятки раз быстрее. Когда в организм длительное время поступает мало кальция, то он может замещаться стронцием, так как молекулярные структуры их похожи. И тем не менее молекулярная решетка стронция больше, чем у кальция. Отсюда появляются изменения в костях и суставах, наросты, искривления, уплотнения, шишки и так далее. При обычной системе питания с пищей не поступает достаточное количество кальция, всего лишь 1 треть от нормы. В этом случае в крови циркулирует меньше, чем 1% необходимого кальция, поэтому мозг дает команде, команду паращитовидной железе восполнить дефицит. Железа выделяет гормон, который преобразует кальций из костей и направляет его в кровь. При этом количество циркулирующего кальция в крови может возрасти до 6%. Мозг дает другую команду паращитовидной железе, которая выделяет новый гормон с целью уменьшить уровень кальция в крови. Снова кальций идет в депо, кости, суставы, связки, но уже не в то место, откуда его забрали, а рядом в виде наростов, уплотнений. И кроме того, этот кальций оседает в почках в желчных протоках, желчном пузыре и превращается в камни. Особенно активно эти процессы происходят после 35-40 лет, когда организм начинает перекачивать кальций из костей в кровь, и к 60-70 годам человек может потерять до 30% своего костного кальция. И как результат остеопороз, многочисленные заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем. Лишь в период с рождения и до 25 лет человеческий организм накапливает и легко усваивает кальций. Основные функции кальция в организме, являясь структурным элементом клеточных мембран, способствует поступлению питательных веществ в клетку, необходим для нормального свертывания крови, необходим для сокращения и релаксации расслабления мышц, в том числе и сердечной мышцы, участвуют в регуляции деятельности ферментов, влияют на секрецию инсулина, играют важную роль в передаче нервных импульсов, Недостаточность кальция приводит к повышенной возбудимости. Способствует омоложению организма, придавая упругость кожи, блеск волосам и красоту ногтям. Является строительным материалом для всей системы соединительных тканей организма, которая включает в себя мышцы, фасции, сухожилия, кожи и кости. Повышает иммунитет, сдвигая ПАЖ организма в щелочную среду. Показания. Остеопороз любого происхождения – подагра, артриты, ревматизм, болезнь Бехтерева, остеохондроз, артрозы, аллергические состояния, бронхиальная астма, диабет, в том числе инсулинозависимый, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания щитовидной железы, заболевания центральной и периферической нервной системы, порезы, параличи, катаракта, диабетическая ретинопатия, эпилепсия, рассеянный склероз, Заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушение ритма, стенокардия, атеросклероз, гипертония, инсульты, нарушение мозгового кровообращения, профилактика кариеса, пародонтоза, угревая сыпь, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, кожные заболевания, климактерические и постклимактерические периоды, заболевания щитовидной железы, трофические язвы и другие кожные заболевания болезни печени и желчного пузыря, простатит и аденома предстательной железы, гипоиммунные состояния, период лактации, бесплодие, маточное кровотечение, нарушение менструального цикла, нарушение в сексуальной сфере, расстройство в сексуальной сфере, фригидность, импотенция, гормонотерапия и гормональная контрацепция, диабет, в том числе инсулинозависимый. Онкологические заболевания, беременность, аутоиммунные заболевания, метаболический синдром, хроническая усталость, период экзаменов и сессий при повышенной умственной нагрузке, стрессовые ситуации, мочекаменная болезнь, подводники, работники метрополитена, шахтеры и другие работающие в условиях дефицита солнечного света. Работники, которые работают в северных регионах. Противопоказанием является острая форма панкреатита. Дорогие друзья, из данного видео напрашивается вывод такой. Кальций нужно употреблять всем с 25 лет и до преклонного возраста. Всем он будет только полезен. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Пишите вопросы в комментарии, ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я желаю вам здоровья. С вами была Ольга Павличенко и до новых встреч.